Но заготавливать надо, когда сухо движение в середине июня. Уник хорошо разжижает мокроты против кашля. Шаманы использовали его, чтобы входить в транс. Короче, инсектицит окуривает комнаты против клопов, мух выглядит. Вот так собирает уже в конце, когда вот этот росточек. Вот он. Подосиной чистят кровь тоже. Вон какие. Эх, классные. Ну давай, слезай Три. какой, ну, три. Эх. Расту под осиной. Осина вот. Эх. Сразу Хороший. Хороший. Ну ты можешь распороть его, в принципе. Зачем пороть он? Нет. Нормальный. нормальный. Эх, красота. Эх. Ней, кататься и так далее. ну Я их тут. Эфирное масло багульника при приеме внутрь возбуждает дыхание, усиливает секрецию железистого эпителия, повышает активность лесничества эпителия в дыхательных путях. При этом мокрота разжижается и быстро выводится из дыхательных путей. Также препараты багульника оказывают противокашливое действие на мочеводительную, обезболивающее и спазмолитическое действие препаратов багульника Кроме этого, проявляются мочегонные и бактерицидные эффекты. Вчера тут были. Полный пень был этих опят. Ну вот траву спокойно разбегаешь. Вот они стоят опять. Ну забирай. Вот. Ну все, траву по, -по траве разбегаем и пошли. Как бы основной получился рассадник пень. А эти вон разбежались у нас. Стоят. Вот кажется, что они никогда не кончат. Все надо быть благодарными, надо сказать, пропью. огромное тебе спасибо, и нам повезет дальше, я уверен. А без благодарности тайга вас не дарит. Сказал спасибо, сшумит, листочки осины. И вот березка, там какие чудники пятка. Красавица береза, жизнь каждого дерева своя жизнь. Видите судьбой как тоже погнула и все. Ну, вот опять у них. И давайте посмотрим, что тут. Сбоку раздвигаем. Вот они, вот они красота, Это вот видите? За спасибо вам тайга всегда благодарна. Любите ее, короче, уважайте, не засоряйте, и она будет вам платить вот такими богатыми, богатыми кучками продуктом. Все она вам даст. Такие грибы растут, вот. Давайте их сорвем. Вот тут маленькие опятки. И чем отличается э, опенок? Вот, давайте посмотрим. У опнка, видите, он такой краски ярко не имеет. И такой вот юпочка вот это вот в маленьком возрасте. Вот, вот эти сейчас давайте срежем. Грибницу обязательно надо беречь. Если будете вырывать с корнем, грибница у вас будет восстанавливаться несколько лет. Вот, видите, вот, юпочка закрыта. А у этих нет, Вот такие пятого мы не берем. Ну, когда для выживания, вполне возможно, если долго их отворить, можно будет питаться. Ну вот чуть пристал он, видно, он там, вон, тоже опята, опята. И тут, тут вот опята видно. И тут он большой опенок. Вот, все, собираем их. Дебри вот такие, неудобно ладить. Вот поэтому вот это, чтобы не футболку, а вот так уборка прилипать будет, потеть будет. Вот, вот, вот, они, видите? Вот они, вот они. Пучка сидит. Красивая. Тут бежать, бежать, а тут вот, если внимательно, вот они, и вон тоже. Вот. вот. Проходим потихоньку. Трапку разбегаем. Вот видите, как они вокруг этого собрались и стоят, отдыхают. Грибы не разговаривают, вы их не слушаете как других этих животных вот приходится молчанку играть и находить как это самый грибница опять это самый большой организм больше мама это больше кита и он занимает единоз грибница опять гектары короче один полуостров есть там много много самый большой живой организм на свете это грибница опять вот видите дальше он опять шаг бокс делаем вот видите они вот они опять собрались вот сразу оценили почва, какая травка, что посмотрели. Апёнки, это грибы паразиты. О, какие! О! О, ну красивенько. А так сверху посмотришь, вроде и нет. Спасибо тебе, елочка. Спасибо, красавица. О, только я сказал, смотрите, какие здоровые. О, может, наступать может! Конечно. О, вот тут идем. Ой, какие! О, вообще, вот, вот видите. Потихоньку, потихоньку. Ах, на игру. Давайте его срежем. Это ги гигантроп. Гигантропский. Только мы спасибо сказали, ребята. Как, как благодарные. О, смотри какой, Федорович. Эх, какой. А Эх, какой. Хороший. Да, хороший. Спасибо тебе, дорогая. Ну, видите, как она оценивает. О, смотрите, ребятки. Шаг делаем. Ой, как нам с елка облазорила! О, посмотрите, какая она волшебная елка! Ох ты, батюшки твои! Все в траве, ну иди собирай тут вот около елки. Ты спасибо говори, спасибо тебе елочка, спасибо касается. Ой какие, ой какие! Эх, мощь, да? С руку. Эх, красота. Ладно, надо что? Спасибо, спасибо тебе, спасибо тебе тайка, ты совершенно ну вот тут заболевание опять видим что случилось то есть у нас появился вот такая плю пушок грибковые заболевания вот пошло видите и это получается ослабленные вот неизвестно что заболевание дальше он нормально стоит деревце сухое и пенки торопливости не любит любит чтобы ее восхищались благодарили вот тогда она дарит повернется лицом к вам и одарит. У вас богатством поэтому снимайте рюкзаки и будьте благодарными они мешает вот это все а упирается а у нас ученый, опаньки вот она Он, смотрите какие он какая красоты целый ряд целый ряд красотка вот тоже стоит вон он Пакет с собой таскать неудобно. Придется собрать кучку и потом кучки собирать. Но ну, вот так сделать. Так будет удобнее. Все не вырезайте, оставляйте на размножение. Mm -hmm. Так что вот знаете, можно приготовить и болтушку дополнять. В одного в колодце растут. Березовый сруб его осеменивых. И, и кругое лето у него там опять. А? значит а вон еще один пей. Ну вот, ребята, встретили мы тут его его папу. Его папу.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 Будет у нас уже осенний опенок. Ну, вот. а сказали мы, елки, спасибо. Спасибо тебе, елка, спасибо тебе. Вот. И смотрите, и там дальше, и там дальше. Все, скорее всего. Только не забывайте говорить всегда, благодарить красавицу нашу тайгу. Как в пустыне Сахара. Нет, как в джунглях. Видите, непроходимое это. И, и вот так нагнулся вот вот таким способом и все все полностью просвечивает видно видно все класс ну вот так ничего не видно да нагибаемся вот хорошо кто на корточках сидит и смотрим да Оп. вот смотрите О. сейчас сейчас сейчас О. и дальше что офигеть ну тут непонятно что за растение выглядит вот так вот. рядом растет багульник багульник на растение и сабельник сабельник растение вот она вот так идет вот так но цвета незаметно ничего и тоже цветочки вот какие-то цвело уже ну коробочек не видно тоже отдых весне какая-то но это не багульник багульник то вот он а это вот как выглядит листочки его старничек им мох уходит вот ребята это шлемник он тоже растет в болоте и он помогает его корень при раке вот действует хорошо с лекарствами и кто проходит химиотерапию химиотерапию по онкологии назначает вот это растение смородины шикарный смотрите какой здоровый Бородинка, давайте ее покушаем. Вот, угощайтесь. Вот интересное растение, Эти ягодки. И они впоследствии вот такие становятся красные. Листья кто-то поел. Сейчас может листья. И она вот как на вот такие листья вьющиеся. И сейчас вот где-то метр 80 мой, мой рост высотой. Таких захватов у него нету. Ягодки вот видим какие. И есть зеленые ягодки. Лист вот такой. Не думал сначала это красная смородина. Ну. великий, от мази его используют, помогают очень. Но его собирать надо очень правильно, и собирать, когда лист вот эта верхняя часть отошла, <со> заготавливают именно вот корневища его. Видите ягоды какие и это. Как на похожие ягоды, вьющиеся, рядом с елью вот этот шлемник, вон видите сколько заросли, и опята он внизу. Сибаки елка, спасибо красавица, и смотрите, что происходит -то. О, и еще один, не еще один, еще один такой же пень А? Да я не режу. Я пока ничего не режу, сейчас буду резать. Ну все. И тут, и тут вот такие малыши. Все-таки молодец елка, спасибо. И березка тоже. Идти некуда, вон, видите, ребята. Везде опята. Не пройти. О, прави, прави. Идешь идё, как право, идем как как страусы. Ну давайте маленько порежем с Вот я нож канцелярский использую. Удобно убирается у него, не наколоться. В кармане удобно лежит все. В обиходе стоит всего 20 рублей. Вот. вот так вот. Красота. Танцы тут опять. Видите, какие танцы. Танцы, танцы. Ведьмин, круг. траве у них низко как Золотая антилопа. Спасибо, тебе, Егонечка. Спасибо. <laughs> и она все дарит и дарит нам. Ой, какая красивая. Ну, курец. Смотрите, они на глазах растут. Ну, <laughs> пишут, я не была. Отрезаны. Спасибо, спасибо, богатая. Пеня, курец. Вот, ну, посмотрите, бок, Ну, полностью в своих пятках. Человек, человек. Спасибо. Ох, спасибо тебе, могучая. Могучая. Могучая ель. Вот, по разнице между шляпками. Видите, вот? Вот такая, вот такая. Вот, еще побольше возьмем еще. Ну да. Вот это вот более старее. Какой красавчик.